Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в данном ролике я расскажу очень интересную информацию, которая касается обновления. Я у себя в посте в сообществе спросил, какой же ролик записать. Вы все писали то, что про дату обновления. Ну так вот, никто не знает, когда выйдет обновление, и разработчики тоже. Но в твиттере я прочитал очень сильно интересную информацию. У разработчиков спросили, неужели они выложат обновление 14 февраля. А разработчики ответили то, что 14 февраля обновы точно не будет. Это все слухи. Ну и получается то, что сами разработчики не знают когда обновление, и они могут только отнекиваться про даты. Также разработчики говорили то, что у них очень много работы над обновлением. Ну и также их команда очень сильно маленькая. Ну так вот, в этом ролике мы обсудим, почему же обновление игры Among Us до сих пор еще не вышло. Бабы до сих пор флексит, а это значит то, что нужно поставить лайк и подписаться на канал, если ты не подписан, потому что 76% зрителей смотрят мой канал без подписки. А у меня есть мечта это 30 тысяч подписчиков. Поэтому, пожалуйста, подпишись на канал, ну а мы приступаем. Трейлеры обновления мы получили аж целых 2 месяца назад. Ну и конечно, мы очень сильно ждем обновления, но однако прошло столько времени, что уже все начали забывать про обновление. да и в принципе про эту игру. Поэтому сами разработчики переживают огромный кризис. Но мы точно знаем то, что файлы обновлений уже загружены в файлы игры. И этому есть логичное объяснение. Помните, еще в декабре прошлого года Among Us вышел на Nintendo Switch? Ну так вот, там же когда вышла игра, было обновление. А обновление разработчики не хотели показывать. Это значит лишь то, что уже на Nintendo Switch игра вышла с файлами обновления. И точно так же происходит на других устройствах. Файлы обновления загружены файлы игры. Но все это стоит под огромным тестированием, потому что в игре очень много багов. От мельчайших багов текстур до огромных багов, где люди уже застревали в этих текстурках. Но почему же все настолько провальное? Потому что в команде разработчиков. Четыре человека. А почему же разработчики не хотят увеличить команду, ты спросишь меня. Разработчики сказали так. Мы не хотим расширять команду, потому что у нас будут творческие несостыковки. То есть один разработчик хочет так, а другой хочет по-другому. Ну и пока разработчики, они трудятся, пока разработчики упертые не хотят расширять свою команду, рейтинга очень сильно падает вниз. Он прям очень сильно скатывается с горки, ровно так же, как и хайпанула эта игра. Но кроме огромных провальных багов, там, где застревают персонажи, есть еще одна огромнейшая проблема. Европейский сервер буквально перестал работать. Именно поэтому, когда ты заходишь в Among Us и включаешь комнаты, там абсолютно пусто. Но еще суть проблемы в том, что разработчики узнали о том, что европейский сервер не работает абсолютно недавно. И поэтому разработчики просто в огромной яме. У них огромное количество багов на новой карте. И также не работает европейский сервер. Из-за того, что европейский сервер не работает, люди не играют в эту игру, потому что у них просто банально это не получается. Из-за чего люди просто не донатят в эту игру. И также на мобильных устройствах, также можно смотреть рекламу в этой игре, когда ты закачиваешь катку. Но так как люди не играют в эту игру, и просмотров и рекламы становятся очень-очень мало. И все это очень сильно бьет по бюджету игры. Но также у разработчиков есть магазин мерча. Но там просто огромные цены, поэтому и там очень мало продаж. В общем, вся суть проблемы, почему разработчики не выпускают обновления, это в том, что им еще надо очень многое сделать. Им надо убрать все огромнейшие баги в игре. Им надо починить европейский сервер. И на это все нужно очень много времени. Но у меня здесь вопрос, неужели нельзя выпустить обновление в бета-тестировании? Потому что если это будет бета-тестирование, то тогда все баги простительны. И тогда все будут донатить на новые шляпы, которые просто потрясающие. Но однако разработчики даже в бета-тестировании хотят выложить абсолютно идеальное обновление. И в этом случае разработчики просто вставляют палки в свои колеса. Ну и что же мы имеем в игре? Разработчики не выпускают обновления, потому что сдох сервер, куча багов. Из-за чего актуальность игры просто дико падает. Ну а в магазине мерча просто конские цены. В общем, напиши, пожалуйста, в комментарии свое мнение насчет данной обстановки. С тобой был Чайок ТВ. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.